Как увидеть в этом зале почти 6 детей, которые сдавали экзамен, больше 50, порядка 55 опережают школьную программу как минимум на один год. Минимум на один год. 8 человек опережают школьную программу на 5-9 лет. Дети реально показывают уникальные результаты, потому что опережают школьную программу на. Okay.